Как называется? Роллаб. Как? Роллаб. Роллаб. Роллаб. Роллаб? Да. А, это роллаб. роллаб. Ладно, тебя не буду. Не, не. Давай, показывай, как разбирается. Все равно самое главное, э, Об этом не надо никому знать. Держи, ну что ты тебе, да, отрезать-то будешь? Новый уже есть, да? не матерись Сам, самый главный инструмент Стрёмно будет, Надо разрешение спрашивать. Сейчас готовый готовый вариант увидим. <свистит> <свистит> О, кстати, вы самые первые увидите новую рекламу Mitsubishi. Вот он, вот он. О, фига поджерикали, да? Дал там? Крось. Поджерика как Да он уже что свежий, что-то ты. Вс, бросай. Сюда победа. Бигай все Иди, <свечу> <Бери> руки. <свечу> давай, давай. Давай. Че помочь? Давай, я буду питать. Давай. Подожди. Да ты целиком, держи ее, просто воскрем, да и все. Опасный момент. Так. Стой, подожди, глаз Красный глаз Ты Самый важный инструмент просто утаскиваю. Да. Юрик и это теперь подписывайтесь на канал ставьте лайк комментарии все дела можете на его канал но это видео будет на моем канале всем пока пока